Так, всем добрый день у нас очередная распаковка на этот раз опять у нас салазки для дополнительного жесткого диска ноутбук фирма espada ну и здесь характеристика as12 так какие бывают салазки то есть бывает 13 миллиметров ну и бывает 10 миллиметров мм высотой как они выбирается. Чуть позже я покажу видео. Так, на этом канале была у нас распаковка похожего opti ну или Канди еще их называют, ну или переходник DVD на HDD. Той же самой фирмы, то есть можно видео посмотреть. То есть, ну и находилась вот в такой вот упаковке то есть практически они одинаковые за исключением одного момента здесь SS здесь AS то есть здесь М ну, SATA на SATA идет значит две SS а здесь идет М на сериал ATA, то есть сериал ATA это подключение жесткого диска так, а М IDE это уже подключение непосредственно к плате жесткого, вернее, ноутбука. А здесь MSATA это подключение то же самое к плате ноутбука. То есть отличается. MSATA это более новый вариант. MIDE это более старый где-то ноутбуки до 2008 года. Так, ну и как выбирается под ваш ноутбук данный переходник? Смотрим вставку по выбору. Для выбора Optibay, то есть я рекомендую пользоваться вот этим сайтом. Здесь внизу есть таблица совместимости, в которой находятся все производители ноутбуков. То есть можно даже раскрыть расширенную таблицу совместимости то есть там будет больше всего моделей то есть и найти вашего производителя ну, в моем случае это вот производитель так что такое сериал АТА? это подключение вот вашего dvd ну и соответственно оптибея так что такое включение IDE это вот так ну и давайте выберем то есть мы уже выбирали то есть первый вариант видео содержится на вот этот вот то есть 12.7 сериала то так новые последние вот в этом видео вот то есть это 12.7 IDE так ну и если бы я ставил ноутбук который тоже модернизация есть на моем канале то здесь бы тоже было сериал от 127 вот. так ну давайте откроем ну и посмотрим, в чем отличие. Это мы пока отложим. Так, внутри находится у нас декоративная панелька. Это после того, как вы вытащите ваш DVD-CD-ROM, вместо декоративной накладки, которая поставляется с ноутбуком, поставите эту накладку. Так, ну и вот внутри находится непосредственно сам этот OptiBey на ну, переходник. Так, здесь вот показан принцип установки. Внутри находится отвертка и внутри находится специализированный ограничитель для того, чтобы после вставки жесткого диска вот еще закрепление его при помощи этих двух винтов, которые входят в поставку и нарисованы и здесь и здесь, то есть установить этот ограничитель. Вот. чтобы не было пустого места так ну и вот такая вот отверточка входит так ну и вот здесь вот показан интерфейс подключения MIDE непосредственно к ноутбуку так ну и можно посмотреть отличия чем отличается от предыдущей версии данной фильтры. А именно посмотреть в варианте непосредственно DVD CD ROMA. Так, ну и вот здесь вот вы видите M сериала-то у этого DVD ROMA. То есть а здесь подключение и Чем они отличаются? М и д. То есть платье материнской ноутбука. Так, как установить этот комплект на ноутбук? Видео будет. То есть ждем. Ну, а в настоящее время, всем, кому было полезно данное видео, спасибо за внимание, удачных вам всех покупок, модернизаций. Ну и до свидания до следующего видео по установке этого ТБ непосредственно в ноутбук. Всем прощаюсь, до скорых встреч.